Как меня все задолбали. Че, не женися, что не женится. А куда торопиться? Мне только 50 лет, я еще не нагулялся. Ни о чем женить бы хорошего. Это только в сказке. Целую жабу, она превращается в царевну. В жизни все наоборот. Баба попал в квартиру, ведет себя как оккупант. Сразу устанавливает свои порядки, грабит коренное население, не дает местным пить, гулять и угоняет в рабство к фюреру, к теще на дачу. и раз, когда жрать охота, думаю, можешь жениться? Потом наемся, думаю, что за мысли в башку лезут? Баба, как китайская петарда. Никогда не знаешь, когда рванет и куда полетит. Я как-то притащил одну в свою холостяцкую берлогу. Она оказалась помешана на аккуратности. Такое несла, что ботинки перед сном надо снимать. Что у нас с собакой должны быть отдельные миски для еды. Что посуду надо мыть губкой. Я помыл, у меня губа неделю болела. Я от него столько нового узнал. Оказывается, у носков тоже есть постоянные пары, как у лебедей. На всю жизнь. А у меня они постоянно теряются. Надо выпускать носки для холостяков, чтобы они были на резинке, как рукавички у детей. Как-то, говорит, по субботам надо убираться. Ну, я в первую субботу от нее убрался и больше ее не видел. Одна мне нагладила кучу маяк трусов и говорит, сложи в стопку. Я весь вечер сидел, свои труселя в стопку от водки запихивал. Пока не напился с горя. Из этой же стопки. Одна все молодилась. Нафаршировала себе лицо ботоксом. Ну знаете, мышцы парализуют, чтобы морщин не было, да? Она сейчас вот так разговаривает. Ой, я так рада, что ты пришел, так рада. Я анекдот рассказал, она так смеялась. <смех> <смех> а Надька, врачиха, была помешана на гигиене. Она перед тем, как меня поцеловать, протирала мне губы спиртом. <смех> Я так пристрастился к поцелуям, <смех> что за год чуть не спился. Она меня все гоняла в поликлинику на диспансеризацию У меня же до 50 лет в медицинской карте была всего одна запись Мальчик вес 3600 А с одной в гостях познакомился, классная баба была такая в самом соку Она как раз томатный сок на себя опрокерла Но чувства справедливости вообще не было она любила у своей подруге Ирки ночевать. То есть ей можно, когда я у Ирки переночевал, мне сразу скандал. А с одной полгода жил, думаю, странная баба какая-то. Не готовит, не убирается, только курит все время. Оказалось, мужик. Я еще думаю, что за имя для бабы Николай? Одна мне говорит, не молчи в постели. Я ей все рассказал, что с пятого класса учил. Скажи-ка, дядя, ведь не даром ягненок в жаркий день пришел к ручью на пиццу, теорему Пифагора. Все что знал? Она говорит, а теперь я хочу, чтобы ты раздевал меня глазами. Нормально. Ну, руками понятно, можно ногами попробовать. Ну, как глазами? Как я глазами буду пуговицы расстегивать? Я же ресницы помну. Купи мне что-нибудь красивенькое, что я могу вставить в ушки. Я купил ей беруши красивые, синие, ничего я не понимаю. Я вам скажу, женить бы это как тюрьма, все сходится. И там, и там свидетели, нельзя гулять. Личные вещи конфискуют, весь день под надзором. Не зря говорят заключение брака. Я вам скажу, только... Холостой человек может великолепно мыслить, писать великолепные, блестящие стихи. Вот, допустим, Есенин написал. «Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увядание золотом охвачен. Я не буду больше молодым». Гениально! Ну, потому что не женатый. Если был женатый, он бы так написал. «Я жалею, я зову, я плачу. Денег нет, ушли, как с яблонь дым». На работе сутками Шачу нахрена женился молодым. Мне по ночам снятся кошмары. Как будто в окном моей спальни на девятом этаже, в полнолуние залезает Лариса Хузеева и говорит, давай поженимся. Так что я жениться не собираюсь. пятницу. пятницу идем в ЗАГС, она меня убедила. но не она, конечно, братья ее убедили. Привели два аргумента, один в ухо, другой в глаз. Откуда я мог знать, что у нее такие братья? Нормальная девушка, Настенька, кличко. Так что в пятницу у нас праздник большой любви, слияние двух сердец, создание молодой семьи. Поэтому в пятницу выпейте за меня, только прошу вас не чокать. Чокнусь я и без вас.